Не знаю, как вас, но меня всегда в людях поражало, в плохом смысле этого слова, такое качество, низкое такое, непонятное мне, как жадность. Знаете, я могу понять всякое. Я могу понять запасливость, рациональность, экономность. Но это совершенно другие качества. Они к жадности не имеют никакого отношения. Однако есть люди, которые не понимают, что эта жизнь... Ну, она, в принципе, состоит из одного мига. То есть у вас нет завтра, у вас нет послезавтра. Я понимаю, что нужно думать о завтрашнем дне, нужно думать о своих близких, о своих детях, там, о черных днях, как многие люди предполагают. Хотя я бы предложил им не на черный день откладывать, а на светлый день. Так все-таки как-то более рационально и более по-человечески, более нормально. Поэтому жадность, в моем понимании, это, это наверное, все-таки болезнь, как булимия, вот обжорство есть такое, ну и многие другие. Поэтому прошу вас, не страдайтесь такими вещами, берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.